На связи Максим Петров, я рад вас приветствовать на сегодняшнем мастер-классе который у нас посвящен двум стратегиям умножения денег в смутные времена. Про что мы сегодня будем говорить? Я специально, вот, наверное, нарисовал некий такой туман. Вот мы говорим про умножение, вре... умножение денег, удвоение денег, увеличение денежных средств именно в смутные времена. И в данном случае под смута я понимаю, что... Наверное, где-то начиная с 2014-2015 года мы находимся в состоянии, что появилось очень большой объем неопределенности, в первую очередь в России, в российской экономике, жизнь в России. Да? То есть вот кто заметил, что с 2014 года реально стало сложно зарабатывать. Очень серьезно что-то поменялось, что-то поменялось кардинально в российской экономике фундаментально поменялось, и если до этого кризиса, допустим, 98 -го года, 2008 -го года они заключались в том, что нужно немножечко ужать потребление, да, нужно подтянуть немножко пояса, переждать полтора-два года, и после этого все будет хорошо, все будет замечательно. По сути получается, что с 2014 -го года мы наблюдаем такую динамику, такие действия, что как мы не ужимаемся, но становится все хуже и хуже. То есть доллар вообще от нефти оторвался и непонятно сейчас закономерности движения в долларе с недвижимостью вообще с 2014 года непонятно, что происходит, а если смотреть на долларовую доходность, да, то есть в недвижимости вообще там идут колоссальные потери. Мы сегодня разберем, да, то есть почему, почему же. До недавнего времени было хорошо. Мы посмотрим, что происходит сейчас, почему происходит, откуда взялся этот туман, почему нам становится жить тяжелее. И в конце концов мы, конечно же, разберем, обязательно рассмотрим вопросы, связанные с тем, что, что же это за стратегии, каких стратегий можно придерживаться. То есть стратегия – это некий такой... Стратегические действия, которые можно предпринять для сохранения и приумножения денежных средств. вот на данном графике представлена, ну, то есть некая зависимость, да? то есть черный график это график движения нефти, да? то есть сколько стоила нефть, и зеленый это график движения доллара. То есть можно видеть обратную корреляцию, то есть цена на нефть у нас падает. Доллары, ну в принципе, это бы наблюдалось еще с 99 -го года. Там график был нарисован, да? то есть цена на нефть очень сильно упала, плюс еще у государства, у российского не было денег, были большие долги. Государство дефолтнуло, заявило о том, что по долгам платить не будет, и, соответственно, доллар у нас вырастает практически там на 300 да, рост составляет. То есть это некий такой рывок в 90, ну в конце середины 98 года по 99 год до 2000 года, соответственно, вот этот э, 300 рост укрепления доллара происходит, и после этого доллар зависает в такое достаточно продолжительное время он зависает в неком таком флете, да, то есть условно можно вот одним такой большой жирной линией э, нарисовать ориентировочно до 2008 года, ну вот в 2007 году там динамика наметилась на снижение э, доллара и потом резкий такой скачок в 2009 году, в конце 2008-2009 года. То есть каждый раз, когда цена на нефть увеличивалась, да, то есть рубль э, укреплялся. И, соответственно, когда было резкое падение цены на нефть, то доллар рос. И это наблюдалось в динамике, вот она, да, падение цены на нефть и укрепление доллара, обратная корреляция да, в 2000 14-15 год, резкое падение цены на нефть и резкое укрепление доллара. И вот красным на слайде у меня обозначен некий такой Рубикон, да, то есть некий такой Рубикон, про который я говорю, начиная с начала 2018 года. История связана с тем, что бессмысленно стало смотреть на цены на нефть, потому что цена на нефть растет и доллар растет. А как такое может быть, да? То есть цена на нефть немножко корректируется и доллар корректируется. И вот первое, что хочется сказать, почему мы жили хорошо. Реально, начиная там с 2000-х годов по 2008 год, у нас было такое, ну прям вот перло все. Уволился с работы, тут же нашел другую, да, то есть зарплата у тебя постоянно растет, увеличивается на 15-20%. Рынок труда открыт, да, тебя хатят. то есть если у тебя более или менее какой-нибудь опыт есть, тебя постоянно перекупают. Большое количество открытых вакансий. А Активное кредитование со стороны банков. То есть тебе предлагают и потребительское кредитование, и кредитные карточки, и ипотека заработала с 4-5 года. Да? То есть у нас реально получается вопрос в том, что мы уже, ну, там, если вспомнить 7-8 год, десятилетие нулевых годов, то есть в принципе это было... Как само собой разумеющееся, что у тебя заработная плата увеличивается на, на 20-30% в год, да, то есть без особых каких-то телодвижений. А если ты еще и не стоишь на месте, если ты развиваешься, если ты проходишь различного рода обучение, то у тебя зарплата еще более активно может расти. И вот это вот экономическое чудо, да, которое мы наблюдали, связано с тем, что у нас доходы очень активно росли, оно было обусловлено просто исключительно с ценами на них. Когда цены на сырьевые товары находятся на очень высоких уровнях, никакого, никакого развитии экономики нету. То есть мы не производим товары высокого передела. То есть мы не занимаемся нефтепереработкой. Мы не занимаемся переработкой газа того же самого. Да? То есть Опять же, мы продаем сырую нефть, мы продаем непереработанный газ, который поставляясь в Китай, в Европу, они там, соответственно, там стоят нефтеперерабатывающие заводы, там стоят химические заводы, на которых делаются полиэтилены, каучики, гудроны, да, какие-то технологические смеси. То есть товары с высокой прибавочной стоимостью, товары с высоким переделом. И, соответственно, получается, что вот наша экономика, она была вот такая вот, да, то есть и получается, что мы все жили хорошо, мы все жили тучно, то есть у нас была нефтяная аренда и во что выражалась эта нефтяная аренда. В конечном счете вот эта вот нефтяная аренда, она выразилась в двух направляющих, то есть в двух составляющих. Первое, государство стало получать сверхвысокие доходы, потому что нефтяные компании, которые работают на территории России, когда цена нефти превысила 40 долларов за баррель, это были сверхвысокие доходы, потому что себестоимость производства для российских компаний в зависимости, опять-таки, от месторождения составляет там, от 2,5 до 10 15% за баррель, себестоимость производства барреля нефти в России, опять-таки, там где-нибудь в районах Крайнего Севера, то есть себестоимость не очень высокая. То есть ты зарабатываешь 100%, если ты заработал больше 100%, соответственно, государство ты значительную часть отдаешь. И государство уже через механизм перераспределения, да, через бюджетную систему, что делали? Мы спокойно могли себе повышать пенсионерам, мы могли увеличивать зарплаты бюджетникам. Вот эта вот нефтяная рента, она вылилась в то, что сотрудники нефтегазовых компаний большую зарплату получали большие бонусы. И то есть нефтедоллары вот эти, они потекли в российскую экономику и мы вроде бы как через вот этот механизм экономический перераспределения, мы начали чувствовать себя комфортно. да, То есть мы начали вроде бы как зарабатывать много. И во что в конечном счете это все вылилось? И Можно наблюдать, что в принципе с нулевых годов по 2004 год ну, было такое увеличение, ну, где-то там на 100-150% за 4 года произошло рост цены на недвижимость в Москве и области. С октября 2004 года по апрель 2009 года, что у нас происходило в динамике цен на нефть? Вот уровень. По сути, 2004 года, когда баррель нефти у нас стоил, соответственно, 30 рублей, ой, 30 долларов за баррель, 30-40. И вот он с 40 долларов с октября, с конца 2014 года рывок нефть вверх на 140 долларов. Три с половиной раза выросла цена на нефть. И что у нас в это время произошло с ценами на недвижимость в Москве? они выросли соответственно с 2004 года да то есть с двух с половиной до 9 практически сопоставимый Рост не было никакого экономического чуда. Была очень простая история, связанная с тем, что цены на сырьевые товары, которые продавала Россия, не высокоинтеллектуальная работа. Да? То есть это не ракеты, это не самолеты, это не технологии, это не чипы, это не высокопроизводительное оборудование, да? То есть это просто товар низкого передела, который у тебя стоит очень дорого, и ты, соответственно, просто его продаешь и от этого получаешь прямую выгоду. Почему же наступают трудные времена? Почему для многих экономистов. Очень важными являются показатели инфляция и безработица. Ставка по депозиту банка зависит от того, какая ставка центрального банка. Смотрите, банк это же ростовщик, соответственно, ростовщик привлекает деньги. У вас как у вкладчика он привлекает деньги, и у него, соответственно, возникает вопрос: если он может прийти в центральный банк и получить деньги столько, сколько ему нужно, допустим, под семь процентов, да? ставка рефинансирования составляет 7%, зачем ему физических лиц заимствовать дороже, чем 7%? Он не будет этого делать. Поэтому ставка по банковским депозитам всегда ниже ставки рефинансирования. Это первый момент. Если мы ожидаем, что ставка рефинансирования, ставка Центрального банка России будет снижаться, то в этом случае ставки по депозитам тоже будут падать. Это вот первая связка, да, которую вы должны понимать. Следующий вопрос, будет ли снижаться ставка центрального банка и от чего она зависит. Ставка центрального банка зависит от того, какая инфляция в стране. Что такое инфляция? Инфляция это рост цены. Когда начинается рост цены? цены? Рост цены начинается тогда, когда активно растет потребление. То есть, когда население активно тратит, активно потребляет. Соответственно, экономика, которая производит товары и услуги для населения, из-за того, что население активно потребляет и активно тратит, то реальная экономика не успевает за ростом потребления, то есть спрос со стороны населения очень высокий, а экономика не успевает спрос удовлетворить. И цены на товары растут. Инфляция – это рост цен на товары и услуги. Рост цен на товары и услуги в России обуславливается двумя факторами – степенью потребления населением России и второе – курсовой разницей, то есть насколько дорогой или дешевый доллар. Вот всего лишь два фактора, которые влияют на инфляцию в стране. И если мы посмотрим на динамику инфляции, ну допустим вот я взял ради примера с 2012 года, когда у нас скаканула инфляция? Инфляция у нас скаканула в конце 2014-го, начале 2015 года. Почему у нас инфляция в этот период очень сильно скаканула? По одной простой причине, потому что у нас доллар вырос с 30, дол... с 30 рублей за доллар до 60. Почему курс доллара влияет на инфляцию в России, помимо потребления? Потому что большинство товаров и услуг, которые производятся на территории России, они тем или иным образом явля... имеют импортную составляющую. Мы можем покупать молоко, которое произведено в России, мы можем покупать хлеб, который произведен в России, мы можем покупать ну, да, продукты питания, которые произведены в России, условно, по, и по большому счету. Но с другой стороны, если мы залезем внутрь любого из продуктов питания, которые производим, упаковка. Откуда берется упаковка? тетра тот же самый. Откуда берется пленка для этой упаковки? Откуда берется картон? Откуда берутся комплектующие, в которых пастеризуется молоко? А какой технологии происходит пастеризация, энергоемкой технологии, сберегающей? Хлеб, который мы едим, дрожжи, откуда берутся? А пшеница высоких сортов, высших сортов для производства белого хлеба, откуда она берется? Печи, в которых выпекается этот хлеб, высокопроизводительные, они откуда берутся? Комплектующие этих печей, откуда они берутся? Здесь все это импортные составляющие, потому что они, да, возможно, дорогие, цены номинированы в долларах, но, тем не менее, производительность этого оборудования достаточно высокая, нежели чем работать на локальном, на отечественном оборудовании. И поэтому получается, что когда курс доллара или евро вырастает, то в этом случае, Себестоимость вот этих вот импортных составляющих продуктов питания, они тоже отражаются на ценных продуктах питания. Второе, это соответственно темпы потребления, то есть почему у нас была высокая инфляция в нулевых годах. Вот это вот активное потребление нулевых годов в конечном счете привело к тому, что у нас разгонялась инфляция, ставка рефинансирования центрального банка находилась на высоком уровне, ставки по депозитам тоже находились на относительно высоком уровне. И давайте посмотрим, когда у нас начала снижаться инфляция. Ну вот просто ради интереса на этот же самый график посмотрим. С 2012 по 2018 год, да? То есть, а, рост доллара, разгон инфляции. И что произошло? А, почему доллар вырос, резко вырос? Мы еще сегодня про это говорим. Доллар резко вырос, цена на нефть упала. У государства доходы, хоп, схлопнулись, нефтегазовые доходы. У нефтяных компаний доходы схлопнулись, соответственно, начали меньше тратить. Народу стало меньше денег перепадать, народ стал меньше тратить. И период лаг с момента, когда происходит вот это вот негативное событие, до момента снижения инфляции занимает 3-6 месяцев всего, всего лишь 3-6 месяцев. Инфляция тут же резко упала там до 5-6 процентов. Почему сейчас мутно становится? А сейчас мутно становится по одной простой причине. Экономика замедляется, цены на нефть непосредственно снизились, производительность труда в России не выросла, реальные располагаемые доходы населения упали. Почему упали располагаемые доходы населения? А потому что доллар. Еще сейчас поговорим про доллар, да, то есть почему мы перешли вот этот рубикон и он непосредственно отвязался. Но что у нас фактически сейчас произошло? У нас основная причина Низкой инфляции в России заключается в том, что первое: из-за экономических санкций все банки перестали получать ликвидность. То есть они не могут получить доступ к дешевым деньгам Европы и Америке. Соответственно, они не могут эти дешевые деньги привести в Россию. И выдавать кредиты, то есть кредитование, схлопнулось. Саму банковскую систему очень серьезно почистили, да, то есть остались там э, около государственной банки, да, и вот э, с приходом Набиуллина банковскую систему непосредственно чистят. Получается, первые банки перестали так активно кредитовать, как они кредитовали до этого по двум причинам: во-первых, у них закрыта ликвидность, во-вторых, у нас население уже закредитовано. И наверняка вы слышали, да, этот спор между Набиуллиным и Орешкиным. Что Орешкин говорит, ребят, вы банк, Центробанк, вы там смотри, что делают твои банки, да, они вообще там все лимиты уже понарушали. У нас население очень сильно закредитовано, если вы не прекратите такими темпами кредитовать, там через два года, в 2022 году у нас просто коллапс произойдет в российской экономике. Ну-ка давайте прекращайте вы это дело делать. То есть кредиты сжимаются и доходы у нас не растут, да, то есть у нас доходы с 2014 года не растут. То есть у нас заработная плата находится на тех же самых значениях, а доллар, извините меня, вырос два раза. И импортные комплектующие, то есть в ценах товаров это все равно отразилось, хотим мы это или нет. И что получается? Получается с 2014 года, год от года, располагаемые доходы у населения снижаются. То есть у людей не остается просто дельты, которые можно направить на потребление. Не остается. И что мы получаем? Мы получаем два фактора, которые влияют на высокую инфляцию, активное потребление и курс доллара, они нивелируются. Люди меньше потребляют, инфляция у нас замедляется, даже введение НДС не повлияло на инфляцию. И соответственно мы увидим снижение центробанком ключевой ставки. И банки, они профессиональные ростовщики, они работают на рынке. Соответственно, они же прекрасно это понимают и видят, да, что экономика замедляется, экономика не растет, темпы роста ВВП обусловлены исключительно за счет высоких темпов кредитования банковской системы, чего не может происходить дальше. Соответственно, как только размер выдаваемых кредитов снизится, потребление оно и так замедляется, и оно замедлится еще больше. Если потребление замедлится еще больше, инфляция упадет еще сильнее. Если инфляция упадет еще сильнее, Центробанк еще дальше снизит процентную ставку. А если Центробанк через полгода снизит процентную ставку на полпроцента, тогда если я банкир, у меня возникает вопрос, зачем мне привлекать деньги у физического лица? Под текущую процентную ставку, когда я могу привлечь у него всего лишь на полгода, потому что я знаю, что через полгода Центральный банк снизит процентную ставку, и я приду к тому же самому физику и предложу ему еще более низкую процентную ставку и зафандируюсь еще под более низкий процент. Вот кто заметил эту историю, ребят? До 2014 года, чем более длительный депозит ты открывал, ну, там на 2 года, на 3 года, то есть, чем более длительный депозит ты открывал, тем более высокая была процентная ставка. Ну как бы было логично, ты отдаешь банку деньги на длительный промежуток времени, он с ними работает, и поэтому он согласен платить более высокий процент. С конца 2015 года, это началось с конца 2015 года, наметилась тенденция, что банки, блин, на короткий промежуток времени до года дают более высокую ставку доходности, чем если ты будешь размещать на 2 года, на 3 года, и уж тем более. Депозит депозитов на 5 лет вообще не стало. Вот вам объяснение этой ситуации. И эта тенденция, ребят, как это не прискорбно, будет сохраняться. Вопрос, что делать в этой ситуации, по возможности искать депозиты, которые позволяют зафиксировать даже текущую доходность, пусть она не высокая, на более ну, на привлекательном уровне, в конце я еще скажу, крутой инструмент, который получает, позволяет позволит получить доходность в два раза больше, чем на банковском депозите. При тех же самых рисках. Теперь немножко разочарование, да? когда люди начинают утверждать о том, что цены на недвижимость будут расти, я говорю, ребят, вы можете говорить мне что угодно и сколь угодно много, я вам объясню одну простую вещь что нужно смотреть, что будет с балансом спроса и предложения, какие факторы будут влиять на спрос, на то, что цена на недвижимость будет расти, то есть желающих купить будет много, и какие факторы будут влиять на увеличение предложений. Процентов 20-30 можно ожидать снижения цен на недвижимость. Как нас лишают капитала? Нас на самом деле капитал лишает в двух направляющих. Если мы имеем титул право собственности, не обязательно мы, это могут быть наши родители наши близкие, мы сами имеем квартиры, машины, то есть если мы владеем реальным объектом собственности, который можно потрогать, который учитывается в органах государственных власти, который можно легко посчитать, который можно легко администрировать, в этом случае будет соответственно налагаться. Посмотрите, сколько вы просто сейчас платите штрафы и какой размер штрафов в общей сложности был у вас 5 лет назад. Штрафы увеличиваются, налоги увеличиваются, НДС увеличивается, Увеличивается НДПИ. Вот если посмотреть, из чего складываются цены на бензин, ребят, налог на добычу полезных ископаемых 38% в цене литра бензина. То есть, если вы покупаете за 50 рублей литр бензина, да, то, то есть, только налог на добычу полезных ископаемых составляет, ну пусть 50 рублей умножить, 19 рублей это НДПИ. Акциз еще 19%, НДС 1654, НДС посчитан по ставке 18%. Мы поговорили, что решают капиталы, это низкие процентные ставки по депозитам, повышают налоговую нагрузку, девальвируют национальную валюту. Вопрос, в чем же спасение, что делать? Первое, это выйти из всех неликвидных активов и вообще активах с титулом права собственности. То, что я говорю, не является... Индивидуальные инвестиционные рекомендации. Согласно закону о рынке ценных бумаг, это не касается лично вас. Я говорю, что делаю конкретно я и почему я это делаю. Для того, чтобы вам перейти к конкретным действиям, вы в любом случае должны советоваться у профессионального финансового советника. Выйдите из неликвидных активов. Недвижимость. Потому что налоговая нагрузка будет увеличиваться. Соответственно, редная доходность будет снижаться цена на эти активы будет падать, по одной простой причине, потому что не будет достаточного спроса для того, чтобы э, то увеличивающееся предложение, которое в ближайшие 5-10 лет будет, чтобы его удовлетворить. А второй момент, по поводу недвижимости, в том числе, что касается неликвидных активов. Я очень много и активно общаюсь с людьми состоятельными в возрасте там, от 45 до 65-75 лет. Ребят, это целая головная боль. да? То есть, они к чему приходят? Что у них есть активы, у них есть недвижимость, у них есть бизнес. Но их дети не хотят ничем этим заниматься. Их дети, молодое поколение, рожденное там в 90-х, 2000-х годах, они не хотят принимать это право собственности. Они говорят, пап, мне не нужна твоя квартира в Москве, я не хочу в принципе в России жить. И получается, что в следующие 5-10 лет будет значительный переток а, вот этих вот активов недвижимости, бизнесов, да, которые были созданы в 90-х, 2000-х годах, будет переходить к молодому поколению. А молодое поколение, оно не хочет привязываться к определенному месту жительства. Они стараются избавиться, они стараются это продать, и это тоже фактор увеличения предложения. Поэтому вопрос... В том, оставаться в неликвидных активах или не оставаться, остается на ваше усмотрение. Другой вопрос, вы должны быть готовы к тому, что цены на эти активы, в принципе, будут падать. И тогда у вас должен быть план Б что вы в этом случае будете делать. И это будет очень болезненно, когда вы будете видеть, что цены на ваши активы снизились, арендная доходность снизилась и самое главное, нет покупателя. То есть, кризис – это не всегда снижение цены актива. Кризис – это тогда, когда… И цена-то может быть вас устраивает, но покупателя нет. Нет покупателя. Поэтому пока есть покупатели, пока есть вероятность того, что в ближайшие 9-12 месяцев доллар может неплохо скакануть и на этой эйфории может быть какой-то финальный задерг цен на недвижимости, лучше этот момент использовать для того, чтобы от таких объектов неликвидных избавиться. Это касается опять-таки жилой недвижимости, инвестиционной недвижимости. Ну, Машин в том числе, да, которые можно получить, потому что мы фактически входим в эпоху каршеринга, да, то есть в эпоху совместного владения. Люди все больше и больше начинают понимать, сколько они переплачивают за правомочия, владения и распоряжения. А, имейте долларовый кэш, но обязательно хеджируйте долларовый кэш через покупку золота. И здесь просто возникает определенная сложность, связанная с тем, что в России золото очень сложно купить и некомфортно купить, в... ну, то есть это или монеты, или физическое золото, или ОМС. Монеты, блин, вот такие вот спреды очень дорого. Физическое золото – это попадание на НДС 18% и спред 5-10%, итого получается НДС, вернее, 20%, 5-10% спред – это 25-30%, то есть золото вырастет на… 60% заработает банк и государство, да, вы ничего не заработаете. Можно использовать УМС, но опять-таки в УМС спреды тоже в пределах 50-10%, поэтому 5-10%. Поэтому получается, что здесь достаточно сложно, но опять-таки, если постараться, можно найти инструменты, которые, которые позволяют купить золото вот с такими, ну, Комфортно достаточно. Из депозитов обязательно перейдите в облигации федерального займа. Тут я объясню, в чем фишка. Да? А в случае, если будет снижение инфляции и снижение ставки и рефинансирования, если вы купите облигации федерального займа, вы получите еще дополнительный доход на размер снижения процентной ставки. То есть сейчас ФЗ а, среднесрочные предоставляет доходность в районе 6-7%. Это уже в два раза выше депозитов в Сбербанке, а при этом это более надежно. При этом, если будет снижение процентной ставки, сами облигации вырастут в цене, это получится у вас еще плюс 2% да, на движение цены облигации. Купоны выплачиваются раз в полгода, то есть раз в полгода вы будете уже получать процент, а не раз в год, в отличие от депозитов в банке. Что еще? Купон облагаются облагается подоходным налогом 13%. Если вы это будете реализовывать через индивидуальный инвестиционный счет, вы можете еще получить дополнительный налоговый вычет 13%. Итого получается, если вы будете покупать ОФЗ на сумму там, до 400 тысяч рублей через индивидуальный инвестиционный счет, по сравнению с банковским депозитом, вы уже получаете 13% возврата НДФЛ. 6-7 процентов купонная доходность, это получается ну, 19-20 процентов и рост цены облигации еще в пределах 2 процентов. То есть фактически, используя индивидуальный инвестиционный счет в синергии с облигациями, вы можете получать доходность консервативную надежнее, чем в банковском депозите на сумму до 400 тысяч рублей от 20 до 25 процентов. Согласитесь, крутая история, которую можно непосредственно реализовать и это уже. Сравнивая с доходностью 4,4% от депозитов в Сбербанке, 4,4% и 24%, в 6 раз больше. Согласитесь, круто, да, и вот эту вот фишку тоже можно использовать для накапливания кэша, рублевого кэша, да, то есть, если вы находитесь в рублях. Ну, и искать инструменты, которые позволяют зарабатывать на падении. То есть, и здесь мы, соответственно, перейдем а, к вопросу вот именно стратегии приумножения капитала. Есть на самом деле три стратегии, ребят, ух, так, так, три стратегии, да? Но первая стратегия не приумножение капитала. Первая стратегия послушать Максима и оставить все как есть. Да? То есть это гарантированная стратегия того, что вы превратитесь в дойную корову для нашего государства, в то, что ваш капитал будет только уменьшаться. То, что располагаемые доходы будут снижаться и здесь вопрос просто начать активнее работать. Пойти еще на одну работу и потерять еще, ну, увеличить свое время активной деятельности в два раза, в два раза больше для того, чтобы э, сохранить уровень трат на прежнем уровне. Это тоже стратегия, она тоже имеет право на существование. Я ни в коем случае не хочу сейчас давать какие-то остаточные суждения, оценочные суждения. Да? Я просто могу сказать о том, что это тоже стратегия, но это стратегия, как деньги потерять. Второе, про что я говорю, наверное, здесь вот эта вот метафора, которую я провел про Курскую битву, я, наверное, вот лично у меня внутри, оно больше к этому отражается. Я знаю, где мой враг. Возможно, это прозвучит немного грубовато, да, но просто я понимаю, что мы ничего с этим поменять не можем. Воздействовать на это, да, сказать, там, привести то, что, что налоги расти не будут, да, что пенсионный возраст перестанут повышать, что реформы перестанут иметь, я, к сожалению, этого констатировать не могу. И здесь вопрос в том, что я защищаюсь через продажу активов, где могут легко отследить мои правомочия. Да? То есть желательно вот таких вот активов не иметь, иметь кэш, иметь ликвидные активы, да? желательно диверсифицированные, то есть имея как российские счета, так и международные счета. И поэтому получается в любом случае, когда мы говорим не только о России, когда мы говорим, что у нас грядет глобальный мировой кризис, в любом случае движение активов в первую очередь происходит в валюте, и в первую очередь растет доллар. Когда происходят доллар, кризисы, всегда растет доллар, а все остальное падает. Растет доллар, после этого растет золото, после золота соответственно начинают расти определенные другие активы и здесь есть другие закономерности, другие паттерны поведения, что и как это действует. Кто был на, на мастер-классе антикризисом, да, я там более, про, более подробно про это рассказываю. Но опять-таки доллар нужно понимать, что доллар это не является панацеей, находиться полностью в долларах это не совсем правильно. По одной простой причине, потому что доллар все-таки является луковицей тюльпаны, хотим мы этого или нет. Просто он наиболее стабилен в периоды кризиса. И в период падения, когда цены на активы начинают снижаться, лучше находиться, прийти и встретить его офисе оружия с кэшем. Кэш решает все. Но опять-таки в долларе есть высокая долговая нагрузка, то есть никто этого не отменяет. Государства Соединенных Штатов Америки тоже достаточно много занимают. И нужно хеджировать свою позицию через покупку золота. Поэтому золото в инвестиционном портфеле тоже должно присутствовать. Именно хеджирование, защита долларовой позиции заключается в том, что если вдруг точно никто не знает, когда будет кризис, когда он произойдет, да, то есть у вас должен быть некий такой диверсифицированный, сбалансированный портфель, который сохранит покупательскую способность, то есть первая задача, первая стратегия заключается в сохранении покупательской способности. Оценить, где ваши активы, сколько вы реально платите, в чем они сконцентрированы, сколько вы платите за обслуживание, сколько они вам генерят денежный доход, посмотреть, как вы можете по-другому это преобразовать, создать диверсифицированный портфель, то есть выйти в высоколиквидные активы, потому что когда вы в, в кризисе, находится в высоколиквидных активов, то в этом случае вы можете манипулировать, у вас есть бешеный резерв, да, то есть если мы говорим про глубоко эшелонированную оборону, она, соответственно, строится вот как раз таки за счет долларового кэша покупки золота и частично покупки уфз облигации федерального займа которые соответственно дают нам доходность минимум там в два раза выше чем банковский депозит если крупные суммы если крупные если суммы не очень крупные там 400 800 тысяч рублей на семью то в этом случае вы можете вообще получать доходность там 20-25 процентов через индивидуальный инвестиционный счет если говорить о том что позволяет обеспечить данные, данная стратегия? Первый подобного рода вебинар я провел в августе 2018 года, ну по сути год назад. И я вот вам привожу пример, каким образом ввели себя эти три инструмента – золото, доллар и э, инвестиции в фондовый рынок, да, российский частичные инвестиции в фондовый рынок, российские ММВБ. А, ну, мои выборы, да? то есть рынок вырос на 24%, золото выросло на 17,85%, доллар вырос на 2,2%, то есть средневзвешенная доходность такого фонда, ну, таких инструментов составила 14,7%. 14,7% позволило обыграть инфляцию однозначно, минимум на 10% официальной цифры инфляции, позволило обыграть Доходность доллара, то есть доллар дал доходность только 2%, то есть фактически сохранилась покупательская способность. Да? И вот именно стратегия, первый натиск кризиса, вот этот вот удар, он выдерживается нахождением в достаточно ликвидных, надежных инструментах, и здесь просто нужно иметь инфраструктуру для этого, знать какие инструменты нужно покупать и соответственно в этом разместиться. Ну и найти ресурсы, ресурсы, да, то есть которыми ты обладаешь в настоящий момент. У меня есть предложение продолжить диалог, продолжить разговор. И не просто продолжить, а дать конкретные инструменты. То есть дать конкретные ОФЗ, дать конкретные облигации, дать конкретные инструменты и открыть брокерский счет, научить вас покупать валюту без спредов. А, дать инструменты инвестирования в золото, чтобы не платить банкам вот эти вот бешеные проценты и комиссии. А, сделать практический день, да, совершить под моим чутким руководством конкретные сделки. А, и я сделал четырехдневный практикум в рамках которого мы можем поработать. А, практикум называется «Погружение в правильное инвестирование» хочу вас пригласить на нем принять участие. Вы получили информацию на бесплатном вебинаре, который позволил расставить точки над «и» и показать, почему мы жили хорошо, почему мы начинаем жить все-таки похуже, что легче, наверное, становиться не будет. Я вам показываю выход. Давайте вместе проследуем к выходу на посадку да, в наш самолет под названием «Светлое будущее». Я буду, что называется, вашим бортпроводником и пилотом в одном лице. Скорее всего, все-таки пилотом, потому что бортпроводники проводники у нас замечательная Наташа, Надя, Никита, да, которые вместе, вместе со мной да, делают этот путь, провожая людей, обучая именно технологиям. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего вам самого хорошего. Пока-пока.